Если что, приезжаю в Барселону. <связь> Друзья, привет! Меня зовут Раиль Арсланов, автор канала Хижина Музыканта. Большой вам привет из Парижа. Прямо сейчас отсюда хочу начать новый выпуск «Гитаристов чат-рулетки». Поэтому поставьте лайк, напишите комментарий обязательно подпишитесь на канал. Кстати, в моем телеграме по ссылочке в описании найдете все MP3-версии тех каверов, которые я исполняю в этом видео. Поэтому погнали смотреть. Привет! Привет! привет. привет. привет. Что сыграешь? Привет. Да там у вас шумно, имеет смысл играть? Чего у нас? Шумно, имеет смысл играть? Да. Стой, подожди секунду. Да дурак, что ли? Все, давай играй. Звуки вибратора я сейчас услышал. я не понял, у нас что, шутники не работают, что ли, а? От кого вы слушаете из артистов-то, чтобы сыграть? От коржа можешь? Вообще без проблем. Давай. Так, да. любуешь, что ли? А, знаешь такую? Сталь. Да. да. Хорошая песня. Смотри. Если бы тогда меня спросили, Где я буду через десять лет, те горы, предконторами бессильны, И города, где Максу места нет. Если не найду пути обратно, завернусь хоть через южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. тур тур тур сейчас тем более, стань моей рукой, стань моей жизнь такой. туру ту ту тур И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам останься моей подруги слизывать соль морскую? Один микс с тобой чего только стоит? Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Мощь. Спасибо. Друзья, вы знаете, что чат-рулетку создал наш московский программист Андрей Терновский в 2009 году и стал миллионером. Школьник Андрей Терновский создал сайт на миллион долларов. И сегодня эти специалисты востребованы как никогда. Дефицит таких специалистов только в России составляет полтора миллиона человек. И поэтому сегодня я хочу вам рассказать о крутой профессии Full Stack Web разработчик, которую вы можете обучиться в онлайн-школе Skill Factory. Skill Factory это онлайн-школа, которая дает фундамент алгоритмического мышления. Это значит, что вы не просто механически освоите навыки, а сможете думать как программист и разрабатывать собственные методы решения сложных задач. На курсе вы получите сильную базу по PHP и JavaScript. Это позволит в рамках одного курса освоить full stack разработку, frontend и backend. Если вы думаете, что обучение максимально скучное те, то вы глубоко ошибаетесь, потому что курс состоит из 80% практики и 20% теории. Кстати, сейчас я нахожусь в Италии, в Венеции, и если бы я обучался на курсе, я бы смог взять паузу или обучаться прямо здесь, потому что на курсе ты сам выбираешь время обучения и нагрузку. И самое интересное, зарплата подобных специалистов начинается от 120 тысяч рублей и может расти с развитием ваших навыков. Я лично рекомендую вам обучаться именно в Skill Factory, потому что, ребят, отличные отзывы на независимых ресурсах. Поэтому переходи по ссылочке в описании, становись высокооплачиваемым специалистом и даже создай свой сайт по типу чат-рулетки, пока это не сделали другие кстати по промокоду хижина ты получишь 45 скидку работаем короче ребята экстренное включение из испании а конкретно из барселоны вспомните ровно полгода назад в чат рулетки я познакомился с русскими девчонками которые оказались моими подписчиками еще одна из них была моя ученица училась играть на гитаре а вы что, реально из испании что ли Да. я не верю. Блядь. слушай давай обменяемся не стой так, тебя... Если вы реально из Испании, я предполагал в конце января прилететь реально в Испанию. И сегодня мы приехали специально в Испанию, чтобы спеть ту же самую песню, что в чат рулетки специально для нее. Прикиньте, такого еще не делал никто, поэтому обязательно поставьте лайк и погнали, поймаем ее. Со София. Здравствуйте. Здравствуйте. Я да. тебе спою ту же самую песню, которую спел чат-рулетки. И да. все? Да. Окей? Да. Подпивай, давай. Я! В истерике кружилась мама в а На заднем фоне замер папа. Туля в радиусе метров уцарился. чаще хаос, когда всем понятно стал. Сон остался без диплома. Мама, не кричи, хватит пока не спи. Я не спорю надо, но послушай. Отец есть у меня своя волна. Боже, как хотел я увидеть свет И как бы считал, вынужден жить мечтал И вот однажды, как обычно, я летал во сне Вдруг увидел солнце и тогда тебе я сказал Я выбираю жить в Я выбираю жить в <сор reverse> Ой, сейчас спина извиняюсь. Боже, я думал на самом деле, что он забыл про меня. Это было полгода назад. Серьезно. Он ä, хранит свое слово. Это очень ценно. Увидели живую, друзья. Я думаю, это еще никто не делал, чтобы познакомиться в чат рулетки да. и встретиться вживую, в чужой стране за 3-9 земель от России и спеть ту же самую песню. да? ]��요? Тебе понравилось? Безумно. Кайф. Как ты? Нормально. Нормально. Я тут песню пою, как ты видишь, что ты любишь? Хочешь послушать что-нибудь? Что, что было, да, меня обнуляй. А что-нибудь другое? Нет, Какого-нибудь любого. Так, у нас есть корж русский, корж белорусский, есть корж американский, правильно? Макс корж, который. Да, по-русски все. Давай, давай, давай, давай. Какая твоя любимая из коржа? Я не знаю. Ты помнишь? Значит, Пламенный свет, помнишь? Такой трек? Мотылечек? Мотылечек поет. А, -а, -а естественно. Сейчас. Ну что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра. Валил мне столько бабла Ты думал лишь, что и она И спокойно ладил дела Сколько потерянных дней Конечно, может быть всякое, но только не с ней Сколько потерянных лет Обиды прожигают грудь до да боли сильнее Ничего, потерпи месяцок Ты это сам не по рассказам знаю Что скоро твой любимый мотылек. В твоих глазах станет обычной тварью Я затолкаю тебя в тачку силой Я отвезу тебя к пацанам Там банька, рыбы и пива Братишка, я тебе сдохнуть не дал. Сколько в мире девушек красивых Искренне верных, да и простых Такая вот терапия Будет еще больней, но ты держи очень красиво, ты молодец! Спасибо. Как сидится, как отдыхается? Ну, вот, пиво пьем. Бегу с огорода домой. Есть любимый сядь, будем пить пиво! Привет! Привет! Привет. Сыграешь на гитаре? Да, могу. Охренеть! Давай, я послушаю. Это кто? Сейчас сыграть? Сейчас Какая любимая группа? Это. Это... Да! Давай на свой вкус. Это сложно. Давай авторскую <смех> тогда идти <изюмешь>. лучше. Свою. Окей? Просто химия. Я надену. Нам по 17. И все На крыше <смех> тусоке где <и дай> встретен <смех> рассвет. Забыв интернет, мы знали в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись от линии. Эй, ты моя юность, что грела надежды летать, много лет. Ты моя юность, что тает в руках, и дым все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 Это классно получается. Ну, Подожди, ты же профессия. вроде популярный блогер, да? Хижина-музыкант. Ну я уже слышал. Да. да, а вы что, просто так сидите? Нет, знаешь, я просто ищу интересных людей. Сидела, весь вечер одна, и тут они видят популярного блогера и вау! А, здорово! Жаль, я... не попали в кадр вовремя. Я рада, они. я рада, <laughs> что ты попался в нем. Это очень классно. Я обожаю твою творчество. Привет. Привет. Как Ты где сидишь? Да, песни всякие. На яре. Прикольно. Чё любите? Ну, вот, чай пьем. Мы все любим. Абсолютно. Назови любимых артистов или исполнителей. Тяжело. Я Миломан. Я запоминаю не по... Не по артистам. Не по исполнителям, а так, типа, просто не нравится и все. Вау, ну, блин, не знаю, что тебе может понравиться, точнее, вам. Вас там много? Нет, а -а -а. Ну, вот эту песню очень нравится девчонкам, не знаю, сейчас попробую. Это. Она любила розы, но розы на морозе не прижились. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог пройти. Красиво, Бэк. Спасибо. Меня прикольно. кружка подружки. Это не сам. Хочешь мне? Ника, дай другую кружку. Сейчас. Короче, она драгом стоит. В общем, у нас у девочки недавно было день рождения. И, ну, короче, был локальный мем. И мы ей подарили вот какую кружку. Да хлебу. а а а Прикол вообще. вообще молодцы. Она лучше, чем вот эта, это Эту подарили наши соседке, которая от нас ехала, а кружка осталась. Гениально. Ну а если вам понравился выпуск, ребята, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий, какая реакция вам зашла больше всего. Подпишитесь на канал и до скорых встреч.